Мам, я хочу принять ислам. В смысле русская? Прямо вот русская, я говорю, да, русская. В смысле? Надо свечку поставить. Кому ставить, что ставить, непонятно. Как тебя занесло-то? Только не надевай платок. Я говорю, так бывает, она говорит, да. Я Полина, мне 29. Я живу в Москве, и я по профессии парикмахер стилист Всю жизнь я прожила с рождения в Москве. Церковь я посещала с детства. Были определенные моменты, которые меня раздражали, и я их не принимала. Для меня не совсем понятно, как может быть в набожном месте, где люди прям молятся. Понимание денег, которые все говорят, "О, деньги грязь. Второй момент связан был с иконами. Когда ты заходишь в церковь, куда бежать? В какое место? К кому молиться? За здравие, за упокой? Иди к святому Георгию или там, к святому, там еще к кому-то. Думаешь, а, а, а как к нему правильно обращаться? Потом ты стоишь и думаешь, а зачем этот посредник нужен? Да? Если ты в итоге можешь напрямую обратиться к Богу. Меня зовут Амина, и я русская мусульманка. Я вообще из города Хабаровск. У меня была соседка, она по национальности ингушка. То есть она ходила в платке, в хиджабе. И когда-то я осталась у нее с ночевкой. И пришло время намаза, то есть пришло время молитвы. Она встала на ковер и начала молиться. Начали возникать вопросы. Кому она молится, зачем? С такими э, широкими глазами она начала рассказывать про весь ислам. Это, Я такая думаю, ну, прикольно, удача. У всех бывают такие сны, после которых ваша жизнь не может быть прежней. Я проснулась с необыкновенным наполненным чувством. Меня настолько распирало изнутри, но я не могла вспомнить, что мне снилось. Спустя где-то месяц я наткнулась в рекомендации видео в YouTube. Там выкладывали ролики братья, сестры, мусульмане о том, что люди другой национальности приходят в ислам. И я натыкаюсь на видео, я вижу девушку в мечети который принимает ислам. Но у меня флешбеки. Мне на картинке показали мой сон. То есть я понимаю, что мне снилось я в каком-то здании и повторяла за вселенной непонятные мне слова. Это знак. Знак для того, чтобы хотя бы начать изучать. Буквально через три месяца я уже поняла, что без ислама я жить не смогу. Меня зовут Полина, и я русская, которая приняла ислам. Я родилась я в городе Герои Ленинград Вся семья у нас крещенная. Как мне кажется, что это... Ну, так надо покрестить, так правильно, так же все делали Ходили в церковь, да, надо свечку поставить Ну, а, надо, значит, надо купить эту свечку, пойти поставить Кому ставить, что ставить, непонятно У меня был молодой человек, родом из Дагестана Он позвал, давай посмотришь Дагестан И приехала туда на неделю Последние три дня я пошла сама гулять по Махачкале и что-то начало, какая-то, наверное, вот песчиночка вот этого, с Каспийского моря мне упала сердечко Я начала смотреть, смотрю, девчонки покрытые ходят Смотрю, придерживаются религии, смотрю, где-то на совершают, там На улице, кто-то в кафе, еще что-то так интересно думаю, да, вот это классно И, значит, улетаю Сижу в одном вот из баров И у меня мысль, Поль, что-то ты не в своей тарелке, ты не на своем месте И просто в один момент, пора идти Вышла, я хочу купить платье, приходит мне мысль Длинных в пол. Я поехала на Праксин-двор. Приезжаю туда. Я подходить начала к женщинам, там к продавцам, говорю, где платье, где можно купить? Они говорят, ну там. Я такая прихожу туда. Такой прекрасный магазин исламская одежда. Я тогда выбрала три платья и стою, мнусь. Вот так. Стою, мнусь, они на меня смотрят: говорят: что такое хиджаб? Они мне говорят, ну вот, говорит, смотри, вот, я говорю, а как оно? Она говорит, вот, отдельно шапочка и отдельно платок. Я говорю, а померить можно? Конечно, можно. Я не надеваю белый хиджаб, они не надели. И все, я так же и заревела. Стою, реву. Я говорю, вы серьезно? Она говорит, да. Я говорю, так бывает? Она говорит, да. Я понимала, что есть создатель, да, что у него много имен, но он один, наверное, как человек, который любит систему и порядок, <смех> мне было очень важно относиться к какой-то конфессии. При школьной программе нас пригласили экскурсию религии Москвы. То есть посетить разные места от э, церквей. И вот мы посетили как раз мечеть. Когда я уже зашла в мечеть, знаете, приходишь и находишь свой дом. Окончательное было уже принятие решения в моей голове, когда я познакомилась с мужем. У мамы сразу был вопрос «Только не надевай платок». Потом на день платок. Зачем замуж выйдешь наденешь? Я сказала хорошо, и через неделю покрылась. Мама сказала: я тебя приму любую абсолютно, чтобы там ни было. Только бабушке не говори. Бабушка там, знаете, комсомол у меня на заводе в две смены. Она бабушка до сих пор не знает. К сожалению, мой народ, русский народ, от меня даже можно сказать, отказался, а другой народ меня принял. Три года жизни в исламе звучит постоянно в предатель от своего народа, в лице тех, кто был этнический мусульманин либо там исторически, всегда с позитивным подходом и все-таки ты приняла ислам, машала, машала, здорово Вы знаете, сколько у женщины привилегий в исламе? Человек думает, что ты должна сидеть дома, и только детей растить, и готовить, еще стирать, и убирать Мы этого не обязаны делать Мы там с мужем обсуждаем, и я говорю, вот это нельзя, вот это нельзя Он говорит, ну почему так говорит? У нас говорит, первая бизнес-вумен на Востоке, вообще это жена а, пророка Мухаммеда Если вы видите женщину в платке, вы же делаете мнение обо всей религии то есть, если пройдет девушка в платке, если она будет грустной, она там будет с какими-то синяками, вы же подумайте, что, блин, ее, поход там мужик унижает. Мне кажется, на меня смотрят старшее поколение, аж вот. вот так вот бывает, да. Буквально вчера я шла, на меня оглянулся мужчина с ребенком, и типа, не смотри, не смотри на меня негативных нападков нету по сути их и не было единственное что постоянно спрашивали ты кто-то тарка ну когда я говорю что я русская никто не верит езжайте домой мне вот так всегда говорят понаехали а я говорю, я, я дома стереотипность телевизоров все же думают что ислам что это талибан афганистан аллах акбар убить и взорвать этим летом я шла возле озера и мне кричали вслед аллаху акбар то есть они думают, что это неприятно. Приводится как «всевышний велик». Это как «слава Богу». «Мне так приятно». Я говорю, спасибо. Вы откроете Коран? Прочитайте хотя бы перевод Корана. Ислам – это э, взятое слово «мир». алейкум, да, «Мир тебе». То есть э, религия мира. Это про добро. И я очень хочу, чтобы э, вот эта основа, она как раз была в моих детях.